Привет! В этом видео поговорим о запахах и ароматах. Это то, что нельзя увидеть, нельзя услышать. И зачастую мы не задумываемся о том, что запахи и ароматы могут очень сильно влиять на наше поведение. И более того, это может быть оружием маркетологов. И это действительно работает. Позволяет влиять на поведение покупателей, клиентов. И точно так же, как и другие инструменты маркетинга, помогает продавать. Вот об этом мы и поговорим далее. Почему маркетологи начали использовать запахи откуда вообще взялась идея аромамаркетинга? Дело в том, что в современном мире информации очень много, поэтому наши уши, наши глаза, то есть наш слух и наше зрение очень сильно перегружены. А вот обоняние это тоже орган чувств, который можно использовать для передачи информации. Что такое аромамаркетинг? Аромамаркетинг это своего рода искусство передачи идентичности бренда, либо маркетингового сообщения целевой аудитории через создание запаха, который позволяет ценности бренда либо узнаваемость бренда усилить и сделать еще ярче. У запаха есть одна особенность, он практически мгновенно может вызывать определенные воспоминания. Я думаю, что вы отлавливали у себя такие моменты, когда определенный запах начинал вам напоминать о каких-то событиях в жизни. Причем, что интересно, это может быть ваше уникальное сочетание, что именно вот этот конкретный запах связан с конкретным местом, либо с каким-то предметом. Вот в маркетинге это работает примерно точно так же, то есть, запах. В сочетании с другими маркетинговыми сигналами он усиливает информацию о бренде и вызывает нужные ассоциации, нужные образы в сознании человека и таким образом влияет на поведение. Если еще посмотреть, как это работает, ароматические рецепторы, которые находятся у нас в носу, они связаны с той частью головного мозга, которая, которая отвечает за эмоции и память. Именно поэтому запах обладает такой способностью переносить нас в определенное место, в определенное время. То есть он как бы связан с определенными воспоминаниями и ощущениями. Давайте дальше рассмотрим несколько простых примеров. Ну, Допустим, супермаркет, запах свежей выпечки, иногда пахнет настолько вкусно, что пройти невозможно. Дальше запах ванили, корицы, свежих булочек из кондитерской, которая, вот, как назло, может просто ароматизировать всю улицу и тоже пахнет настолько вкусно, что пройти невозможно. В этот момент у нас активизируются определенные рецепторы, мы начинаем вспоминать какая-то булочка вкусная, представлять какое удовольствие мы можем испытать, если сейчас позволим себе эту булочку купить. Вот так вот приблизительно это работает. Ну Еще пример, запах кофе, считается, что кофе создает запах кофе создает ощущение уюта комфорта и даже успокаивает Еще многим нравится запах кофе независимо от того любят ли они кофе как напиток то есть можно получать удовольствие от кофе как от напитка это одно а можно получать удовольствие от аромата кофе это совсем другое немножко разные вещи Естественно, в кафе, где пахнет свежесваренным кофе, хочется задержаться подольше, и мы можем даже не осознавать, с чем связано это желание, что это желание всего лишь создает определенный приятный аромат. Есть такое понятие, как аромадизайн. Это когда при помощи ароматов создается соответствующая нужная домашняя атмосфера, либо деловая атмосфера. То, что в кафе может пахнуть, допустим, кофе, а, допустим, кондитерской выпечкой, нам это понятно. Но если начать отслеживать, то можно а, осознать, что вот есть определенные магазины, в которых есть свой уникальный аромат. И этот аромат не случайен, он продуман и он очень гармоничен как правило, дополняет интерьер и атмосферу именно этого магазина. Давайте дальше рассмотрим основные а, такие особенности арома маркетинга. Первое это то, что мы уже говорили, это, что а, правильно подобранный аромат может положительно влиять на поведение клиента либо покупателя, но точно также же верно и обратное, что неприятный запах может отталкивать. У меня была одна история, когда в одном магазине все для дома, я там периодически что-то покупала, это небольшой магазинчик. Вот я подобрала себе нужную вещь и уже собралась совершать покупку и поняла, что вот я вдруг начинаю сомневаться, что-то не то. И мне понадобилось несколько минут, чтобы осознать, а что же происходит на самом деле этот магазинчик находился на первом этаже и в этот день вот в подвале этого дома помещения были какие-то проблемы с канализацией и вот Помещение магазина заполнилось запахом вот такой вот сырости, грязи, канализации, такой вот легкий, легкий неприятный запах. Но этого было достаточно. Вот все предметы магазина, все товары, они у меня начали ассоциироваться с этим неприятным запахом. Мне казалось, что если я куплю вот сейчас этот продукт, то я как бы этот запах заберу с собой. И все, это меня оттолкнуло, и я не могла совершить покупку. То есть неприятный запах он может отталкивать. Дальше, следующий момент, нужно обязательно учитывать гендерную особенность, то есть есть откровенно женские запахи, а есть откровенно мужские запахи, вот это тоже нужно учитывать, если аромат подбирается, то нужно учитывать это в соответствии со спецификой бизнеса. Еще один момент, нужно обязательно учитывать сезонность, есть сезонные запахи, допустим, Новый год. Рождество. Здесь может быть запах мандарин, корицы, хвойный запах. Весной это может быть свежий запах, цветочный запах и так далее. То есть дизайн, аромадизайн дизайн – это точно такой же дизайн, как, допустим, дизайн интерьера, который тщательно продумывается, подбирается и создается. Представьте, что сегодня есть целое направление, которое называется парфюмерия для бизнеса. И ароматы можно подбирать для чего угодно. Это отели, рестораны, салоны красоты, бани, сауны, музеи, библиотеки, танцевальные залы, спортивные залы и так далее. И вот в каждой сфере будет своя специфика и для каждой сферы будут подходить свои какие-то специфические ароматы. Еще узнала интересный такой факт, не знаю как на постсоветском пространстве, но в Европе принципы арома маркетинга активно используют риэлторы. То есть когда нужно произвести определенное впечатление, допустим показывается квартира класса выше среднего, то помещения могут насыщать определенным ароматом, таким образом создавать определенную атмосферу и делать этот объект более привлекательным на самом деле запах это очень тонкая вещь мы зачастую не осознаем почему в определенном повещении нам комфортно уютно и все кажется привлекательным а в каком-то другом нам что-то не нравится и всему причиной будет именно какой-то конкретный аромат но этим можно вот озадачиться попробовать более детально выявить какие ароматы нравятся какие ароматы более привлекательны, создают настроение и начать этим пользоваться и внедрять в своей жизни. Ну, допустим, аромат мандарин очень быстро создает такое мандариновое новогоднее настроение. То есть можно задачиться и внедрить у себя в жизни такую ароматерапию. Поделитесь в комментариях, была ли вам эта информация полезной, понятной, интересной. Появилось ли желание изучать запахи? Ставьте лайк.